Добрый день! С вами сегодня Шампранова Татьяна, тренер и технолог компании Гильтек, и мы с вами сегодня поговорим о массаже головы. Массаж головы – это не только профилактика выпадения волос, но также профилактика морщин в области лба, нависшего века, головных болей и бессонницы. Хочу показать вам несколько несложных движений, которые вы можете выполнять дома. Массаж можно начинать с лба, но я его хочу начать с области шеи, потому что считаю эту зону очень важной. Для того, чтобы проработать основание черепа, устанавливаем пальцы и круговыми движениями, слегка надавливая на кожу, расслабляем мышцы не только головы, но и шеи. Тщательно нужно проработать черепные бугорки. Следующий этап – круговые движения от лба к темечку. Ставим пальчики, слегка углубляемся в кожу и мягкими круговыми движениями, слегка двигая кожу, переходим к середине головы. Сдвигаем пальцы ближе к виску и продолжаем такие же движения, поднимаясь к темечку. Движения можно выполнять по каждой линии от 1 до трех раз дальше нам с вами нужно очень мягко промассировать височную мышцу ставим пальцы около челюстного сустава и также мягкими круговыми движениями слегка двигая кожу поднимаемся вверх и также доходим до середины головы к темечку и завершить массаж и расслабить мышцы можно таким образом Устанавливаем ладони к виску Слегка прижимаем Делаем круговые движения И сдвигаем руки к темечку Хорошим дополнением к массажу головы Будет скраб из натуральной линии ZEU Который усилит терапевтический эффект Против выпадения волос На сегодня у нас все Подписывайтесь на наш канал Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео и пишите о ваших любимых продуктах гильтек